Уважаемые жители сети семнадцать, дорогие друзья! Считанные минуты остались до того волнительного момента, когда куранты ознаменуют начало нового 2023 года. Это значит, что у нас есть еще немного времени, чтобы проводить уходящий год. Совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый Год, ждем его как важный жизненный рубеж. Всех нас объединяет сейчас надежда на предстоящие добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года. Мы всегда встречаем Новый Год в кругу семьи. Дорогие друзья, через несколько секунд наступит Новый Год. И во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами сети 17, прозвучит традиционное «С Новым Годом! С Новым Счастьем!». Эти простые слова мы произносим с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем, конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым 2023 годом!